всем привет сейчас будем устанавливать смесительный узел и коллектор всю группу к нам на стену так для этого буду использовать уровень для начала Прочерчу линию, на которую буду ориентироваться по высоте, после чего прикручу пару саморезов, пару саморезов в газобетон закручу, отмечу все отверстия эти вот эти вот эти и вот эти а, сделаю разметку коллектора где он будет находиться и потом уже буду закручивать анкера анкера у меня фишер очень хорошая система кому интересно можете поискать в интернете как он работает но в газобетоне он держится отлично. Вот. Ну что, поехали. видно уровень отлично то есть коллектор будет примерно находиться вот так а здесь здесь у нас пойдут подводящие трубы от котла. Вот. Почему установил здесь? Потому что это ну, примерно центральная. То есть, легко будет раскидывать сюда, туда в комнаты, здесь в комнаты. Ну, то есть, по, по всему дому будет удобно раскидывать трубу. Вот. Дальше сейчас будем намечать отверстие и крепить его основательно. Так. Отверстие будем намечать сразу же в Единственное, что нам нужно это оттопить всего по танкерам. Так, да, теперь коллектор у нас уже установленный. Проверяем его по уровню. И уже, я думаю, будем. Все. Клиент стоит мертв. Итак, установил коллектор полностью все э, при помощи шуруповерта. В общем, вот так э, без всяких усилий э, установили получается коллектор, если вдруг, вдруг что-то сделал не так. Напишите, подскажите, может быть, переделаю. Ну, пока думаю, что все сделано правильно. Ставьте лайки, кому понравилось, дизлайки, кому не понравилось. Подписывайтесь и ждем новых серий. Всем пока-пока.